Видите, сумчатый эксперт, сумки зеленого цвета, осень 2021, золотой дождь и оливье. температура, Снимаю в 6 утра. Приехала специально в парк. Никого нет. Сижу на качеле, поэтому камера немножко покачивается. Прошу извинить, но так захотелось. Никого нет. Очень тихо. В общем, поехали. Вот здесь покажу сочетание зеленого цвета. Сколько интересные красивые сумки наши фабрики российские шьют. И как их можно носить. Почему-то мы привыкли, что в основном сумки у нас... Традиционных цветов, черный, шоколад, бордо, цветные намного реже и зеленые. Люди особенно с устойчивой, как сказать, сложимся, сложившимся психотипом считают, что зеленый цвет ну, как-то неприемлем. Посмотрите, какие красивые цвета и какие разные сумки. Одна жесткая, вторая полужесткая. Расскажу на примере Оливии. Я об этих сумках уже говорила. Это клатч. Очень интересный. Почему? Потому что он сделан на базе известных мировых брендов. Сумка мягкая. Отделана очень аккуратно строчка декоративной. Ранее показывала в других цветах. Вот здесь оставлю ссылку на видео. Фабрика Оливий, город Пенза. Смотрите, внутри выполнена она как два отдела автономных. Очень хороший подклад. Цепочка-ручка. Довольно длинная и регулируемая. Она легко сядет на куртку, на пуховик. Зеленый цвет очень красиво комбинируется с черными, фиолетовыми, бежевыми оттенками. Кстати, в этом году, как никогда, идет молодежь и берут именно бежевые светлые сумки на осенний-зимний период. Вот смотрите, насколько мы все разные. Кто-то приверженцы традиционности и, скажем так, минимализма, да, и хочет все черное, чтобы под все. Но мы же девочки, и очень важно нам быть красивыми всегда, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг. Ну, пусть весь мир подождет, давайте будем оптимистами, будем красивыми. И будем любить себя. Потому что мне важно, как выглядит мое отражение. Насколько светлы и радостны мои глаза. Насколько мне комфортно быть одетой в, то, в те или иные вещи. На задней стенке карманов нет. Она очень хороша. и она смотрится, еще раз повторяюсь, очень большим количеством одежды. Фабрика Оливии достаточно проверенный бренд. Он уже более 10 лет на рынке, поэтому качество этих сумок, по моим достоверным сведениям, если брать пензельские фабрики, то самые лучшие технологии работают здесь. Сумки всегда выдержаны, всегда очень классические в основе своей, и они более сдержаны в таких кислятинках, они визуально очень лаконичные. И вторая сумка. Это сумка «Золотого дождя». Как всегда, один из любимых моих брендов. Смотрите, какой красивый, интересный, лаконичный крой. Смотрите, она как изогнута. Люверсы добавляют динамизм и молодости. Очень интересная кожа Она вся фактурная. Это прям вот, вот так. Красивый, глубокий, изумрудный цвет. С серым. Очень красиво. Бантик. Придает гламур. И вот здесь вот рядышком показываю э, костюм и как это смотрится э, со спортивным даже костюмом. Со спортивными штанами. То есть сумка позволяет носить э, одежду не только гламурную, чисто такую женскую, визуальную, к чему мы привыкли, платьишки, юбочки, но и шик, полу, спорт и спорт. Так, в сумке внутри три отдела, довольно глубокие, очень хороший подклад. На задней стенке карман на молнии, на передней карманы, на задний карман на молнии. И есть длинная ручка, которая позволяет сумку носить на плечо. Хочу сказать, что такие сумки турецкого производства, просто я видела, продавались в Украине у половиной тысяч. Наша сумка стоит намного дешевле, и вы будете очень заметны благодаря вам и вашему выбору. Люблю вас очень. Сумчатый эксперт.